Ваши шатры Терема, терема, терема До беды, до поры Шумны ваши шатры Терема, терема, терема Я волнуюсь и вечно тавки дыхание дыхание земных, что не день то весна что не ночь до весна зелено зелено зеленым, что не день то весна что не ночь то весна зелено Зелену, зеленым, Мне бы броситься в ваши леса, Убежать от судьбы леса, Где внутри ваших крон все малина, где внутри ваших крон Все малиновый звон, голоса, голоса, голоса Говорят, как под ветром трава Не поникнет моя голоса Говорят, да слова, все слова, все слова, я и верить бы рад, в то, о чем говорят, да слова, все слова, все слова. Приведут нас недобрым вином, А как станут качать, Да начнут величать. дерева не рубили бы вас на дрова не чернели бы пни как прошедшие дни дерева вы мои дерева не чернели Прошел.